А помнишь, когда-то мы были оптимистами, полными грандиозных планов. Да, помню, это было вчера вечером на кухне. Иди выброс бутылки. Илон масс планирует новую экспедицию. В 2030 году экстремалы на специальных модулях попытаются. Приземлиться в Ярославской области и идти там выжить. Да ты успокаивайся, я тебе говорю. Все газовые системы всех россиян будут проверены. А у кого газа нету? Отключим, проверим, отключим. После серии нескольких неудачных попыток Илон Маск отказался от идеи создать беспилотных пешеходов. Купи мне киндер-сюрприз. Тебе 57. Нет, одного хватит. Да езжик. На улице одного провинциального городка остановился автомобиль. Из окошка высунулся один человек и говорит прохожему. Эй, парень! Ты не можешь постереть мою машину, пока я сбегаю со сигаретами? А тот говорит. Что вы себе позволяете? Я в мере этого города. А водитель говорит, ничего страшного, у тебя честное лицо. Ты не замечал, что открытая коробка с пазлом на полу напоминает лоток. Если сдавать канистрам, то легко. А если цистерном, наверное, все категории дадут. А наш код заметил. Подписываемся, прикинь,